Привет, это Рэндл. вы на канале Будни Битмейкера. Да, давно мы с вами не виделись, но на то были свои причины. Как бы весна, все дела, курсовые работы, зачеты, ну и аллергия, прошу меня простить. Сегодня коротенький видосик, делаем максимально качевый. И максимально простой бит будет всего лишь две партии баса две партии кика и всего лишь две партии хай-хета легче не придумать ну можно конечно все одной партии но это будет скучно в общем биток под вечерок часть 3 сегодня без вебки погнали Поехали. Итак, первая партия баса вот с таким классным слайдом. Вторая партия баса. Дальше у нас идет кик. Первая партия. Вторая партия кика. Все очень просто. Первая партия хай -хата. Тут нет ничего сложного. Вторая партия хай-хата. Че я там говорил, что очень просто. Open Head. Clap. Snare. Вот Полная структура этого бита. Да, он коротенький, но тут очень много всяких плюшек и очень много эффектов. Пойдем слушать готовый результат. А полный проект ты найдешь по ссылочке в описании в моей группе ВК. Сегодня без обмана. Действительно, он вышел. Random.